Номер не готов. Может случиться так, что номер еще не готов к заселению. По разным причинам. Неважно, гость только что приехал или желает переселиться. Объясните ситуацию, извините за неудобство, Скажите гостям объективно, какое время придется подождать. Можете предложить приветственный напиток и удобную зону для ожидания. Это может быть лобби, ресторан, бизнес-центр или же благоустроенная территория отеля. Если у вас очень большой номерной фонд, то сформируйте список ожиданий. Сообщите гостям, что номера будут выделяться по очереди по мере их подготовки. Самое главное в этой ситуации – отнеситесь с пониманием к возможному раздражению гостей и не занижайте время ожидания. Отсутствие свободных номеров. К сожалению, иногда может случиться так, что отель не в состоянии заселить прибывшего по броне гостя. В данный момент мы не будем искать причину, почему так произошло. Рассмотрим факт, гость приехал, а заселить его некуда. Не стоит сразу расстраивать гостя, извинитесь, предложите немного подождать. Если вы понимаете, что поселить в вашем отеле его не получается, обратитесь к менеджеру. Возможно, он сможет решить эту проблему. Обычно выход из ситуации – альтернативное размещение в близлежащих отелях. Предложите гостю этот вариант. Позвоните туда, зарезервируйте номер и предложите помощь трансферам. Довольно часто между гостиницами существует своего рода соглашение о подобной взаимовыручке. Если же у гостя гарантированная бронь, то на этот случай ваше заведение обязано за свой счет заселить клиента в другой отель, в равноценный номер. Обязательно располагайте информации о резервных вариантах размещения. Если гость согласен на переселение, организуйте бесплатный трансфер. Постарайтесь урегулировать ситуацию с отсутствием свободного номера уже на следующие сутки. Предложите гостю вернуться в ваш отель и продолжить пребывание у вас. Зачастую в качестве компенсации предлагается номер более высокой категории без доплаты. Но эти меры принимаются только с разрешения руководства. Также вы можете оставить в комнате письмо с принесенными извинениями и небольшими комплиментами от отеля. Желательно, чтобы менеджер лично поприветствовал и встретил гостя на следующий день.